почему ни в коем случае нельзя обижать женщин потому что женщины это психическая сила вот физическая нам понятно да там мужчина взял бревнышко понес весел с улыбочкой там женщина не каждая сможет такое бревнышко поднять да то есть нам как бы очевидно а есть еще психическая сила вот мужчина подумает про женщину плохо это почти никакого результата не принесет ну или Маленький какой-то результат. Если женщина подумала про мужчину плохо, что он придурок, он становится таким, даже если он таким не был, что он не может ничего в своей жизни добиться, он становится таким, даже если она больше кроме этих слов ничего не применяла, да? то есть ни магию, ничего. Да? То есть достаточно этого. Женщина, несмотря на то, что нас разучили молиться, до сих пор женщина имеет силу, Проклясть. Поэтому, мужчины, будьте бдительны, будьте аккуратны, будьте внимательны к женщинам, даже если это не ваша женщина, и она вам не нравится, она нравится другому мужчине, и будьте уважительны к ней.